Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вести Валкон и я Вичезар. И сегодня мы ответим на вопрос, а каким должен быть настоящий мужчина? И каким он был в то время, когда жили наши предки? Итак, подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Какими... Внешними признаками обладал мужчина ранее, ну, например, 200, 300, 500 лет и 1000 лет назад. Во времена Петра Первого брили бороду. Почему брили борду бояром? Боярин ⁇ это Бо, ярый муж, богом, осененный мудростью, светом солнца. И он обладал теми знаниями, мудростью и пониманием жизни, которые позволяли ему управлять народом, государством принимать правильные решения, а во времена Петра Первого что произошло? Петр Первый открыл, как известно, окно в Европу. Потекла оттуда не, нечесть всякая, которую называли блядолюбивые, то есть безбородые. Почему они были безбородые? Потому что у них обмен веществ нарушался. Они были уже более женщинами, чем мужчинами. И борода у них не росла. И такие были в обществе русском презираемые. Но для того, чтобы сравнять и скрыть это, Петр I приказал брить бороды боярам, да и вообще людям, которые обладали вот этими качествами мужскими. Как мы помним, в те времена очень сильные волнения были из-за того, что э, брили бороды. Многие шли на казнь, не давали брить бороду, потому что борода это богатство рода. Вообще до 12 лет мальчикам вообще не, не резали волосы, волосы. А только в 12 лет отрезали его от той жизни детской, и он в 12 лет имя нарекался и переходил уже во взрослую жизнь, отвечая за свои поступки, дела и мысли. А в 21 год он уже имел право носить борду и не бриться, и накапливать уже богатство рода своего, и считалось чем гуще борода. И а она длиннее, тем мудрее становился мужчина. В третий раз мужчине подрезали борду в 40 лет, когда он накапливал необходимый опыт, дабы создать семью и обладать той мудростью, которая позволяла ему расти детей. И вот с 40 годов в нашей традиции мужчина заводил семью. И это был третий постриг, четвертый раз. Мужчине подрезали борду в 50 лет. Считалось, что он уже в, к этим годам набрался мудрости божественной, и он не мог уже совершать те ошибки и отрицательные действия, которые были присущи в миру. И ту негативную энергию, информацию, которую вот до этого времени он накопил, ее состригали. Из 50 лет он считался мудрым и тем человеком, который Имел право учить другого, других людей и детей и внуков той жизненной мудрости, той связи с богами, той гармонии с природными стихиями, которыми он сам обладал. Вот это смысл бороды, которая в традиции русской была всегда присуща. Вспомните, например, до революции, какие портреты висят во всех институтах. Все ученые были с бородой с усами. Но вспомните хотя бы даже основателей марксизма-ленинизма. Помните, с какой бородой Карл Маркс был и Фридрих Энгельс. Вспомните военных. Вспоминаем, что все наши богатыри носили бороды, длинные волосы. Вспомните китайских мастеров, которые с косами ходили, но у них борота очень мало было, а коса – обязательная атрибутика была. Почему длинные волосы у мужчины присущи ему, и почему их надо было состригать, опять-таки, в определенное время? Волосы это от слова «власть». Мужчина с длинными волосами по божьему и по божественному предназначению должен быть властвовать над миром нести мудрость божественную и управлять теми процессами которые происходили на земле женщина как основа материнская она поддерживала его устремления божественные дабы создать гармонию силы женской и мужской и в этой гармонии в семейном союзе создавались дети продолжатели родов наших продолжателей той мудрости которой обладали наши предки в одном из романов Аз бога ведаю сергея алексеева указывалось что князь святослав был казаком сыном рода бог род дал каз это самый сильный сильное воздействие выше приказов выше указов который предназначался для того чтобы мужчина Отрекся, почему казакам, дабы их посвятить в священные воины, состригали все волосы, брили, а оставляли оселедец, длинную прядь волос на темечке. Это связь с богом рода, дававшая им силу связи. И они принимали как раз постриг. Это отрезание от всех мирских суетных дел и посвящение себя определенной ипостаси в миру в данном случае казаки охраняли рубежи нашей родины были священными воинами и приняв каз, они стали называться казаками исполняя волю бога рода уважаемые друзья юрий попов комментирует один из наших сюжетов о пророчестве на нашем в наших фильмах советских я пытался разбудить человечество или нашу страну, наших людей. Но, говорит, к сожалению, не получилось. Получилось разбудить полтора процента. Но хочу сказать, что и полтора процента – огромная сила. Вы знаете, как в одном из романов, вернее, рассказов Николая Лескова о трех старцах, говорится «Нас трое и вас трое, и там, где трое, там Бог». Поэтому полтора процента это сила огромная для того, чтобы пробудить остальных людей к действию, к исполнению конов, которые вы можете в нашем магазине приобрести и изучить их хотя бы в первом приближении, чтобы вы их видели, исследовали, так как это божественная мудрость, которая ведет нас к счастью, радости и здоровью. Что же во внешнем виде мужчины не должно присутствовать? Мужчина не должен носить обтягивающую одежду. Во-первых, это неудобно с точки зрения, когда вы двигаетесь. Она стесняет движение, стесняет вообще и движение ваше, и ходьбу вашу, и стягивает ваши мышцы. Это первое неудобство. Второе неудобство – это то, что обтягивающая одежда по образу своему приближает мужчину к женщине. И получается по информации – а мужчина больше становится а, ближе к женщине. И по энергетике а, окружающие воспринимают его как женщину. А это не присуще вообще мужскому образу, потому что мужчина должен носить обязательно рубаху, нужно рукава ниже локтей, потому что локти, они энергетически, если открыты, то могут определенные действия против а, организма наносить чуждой энергии то есть локти должны быть закрыты и кстати говоря если вы сидите за столом то локти нельзя ставить помните как офицеров учили вот так держать локти около туловища потому что на локтях это кишечник сброс энергии если с точки зрения духовной диагностики человеческого организма, которую вы можете посмотреть на нашем канале Вести Валкон, ведическую концепцию здоровья. Не только локти надо закрывать, но и коленки. Так как на коленках также энергетические центры находятся. И вот эти шорты, короткие штаны открывают эти центры. Это, во-первых, и некрасиво с точки зрения внешнего вида. А во-вторых, обнажает те части тела, которые могут быть подвергнуты различным внешним воздействиям. Вообще вся одежда и разрезы. Вот любой разрез на одежде, кроме вот верхнего разреза на рубашке, они открывают определенные участки тела, которые могут быть подвергнуты внешним воздействиям. Мы же с вами говорим об энергоинформационном обмене. Почему все рубашки, посмотрите, на старобрядцев, на староверов, да и вообще прежде, как носили, застегивали, вот положено вообще... И пуговиц практически не носили, или косоворотка, или вот разрезик здесь, чтобы одеть рубаху и на завязочках завязать рубаху. И были определенные крои различных рубах у мужчин, была боевая рубашка, длинная рубашка, праздничная, повседневная. И обязательно подпоясываться. Вы знаете, распоясанный мужчина, это говорит о том, что он не следует мудрости божественной и ведет себя неподобающе в обществе. Подпоясные ремни, они говорили о том, что это строгость и, кстати говоря, отделение вот этих нижних энергий от верхних. И определенные узоры, обережные вышивки обязательно были а, на тех местах, где концентрировались энергетические центры, те же самые чакры, те же самые энергетические потоки, выходы тех энергетических потоков, которые были связаны с внешними воздействиями. Одежда мужская, его внешний вид всегда были целесообразны с точки зрения здоровья, мудрости и силы мужской. Теперь же мы видим, что ну, вообще, вся внешняя одежда, она не отражает суть мужской. Я уж не говорю о том, что а, безбородые. Ну, сейчас, кстати говоря, многие ребята стали бородо носить. Может быть, осознанно, неосознанно, но тем не менее. Но внешний вид сегодняшний, джинсы, короткие рубахи, короткие рукава и вообще разнообразные цветовые гаммы, но они не присущим мужчинам. И почему мы сегодня видим, что активно родительницы женщины проявляют активность, мужскую, кстати говоря, а мужчин почему-то не видно. Ни одного движения практически вот явного, которого бы боролись с цифровизацией, с а, различными насилиями над человеческим обществом, над народным обществом. Где вы, мужчины? Давайте все таки станем настоящими мужчинами. Приобретем внешний вид, подобающий мужчине, и будем защищать свою родину, свои семьи, свои рода, свою землю, наконец. С вами был Вичезар и Вести Волкон. До новых встреч, до свидания. Подписывайтесь на наш канал.